Всем привет! Значит, сегодня формат видео немножко нестандартный, но я буду отвечать на вопросы, точнее на комментарии, которые были оставлены под моим видео «Швейцарская меренга». То есть тема сегодняшнего урока, можно так сказать, ответов на вопросы – это ответы на комментарии по поводу швейцарской меренги, которую я готовила ручным и планетарным миксером вместе. Эти комментарии в открытом доступе, если интересно, переходите, смотрите, все есть. Я к чему, для чего это? Ну, во-первых, мне интересно ваше мнение, снимать ли мне дальше такие ответы, либо не снимать, либо что-то подкорректировать. Ну, в принципе, если вам интересно смотреть и узнать какие-то свои ошибки, либо просто я вас назову, кому-то будет приятно. Итак, я у меня сейчас перед глазами монитор экран ноутбука и я уже загрузила, открыла вкладку швейцарская меренга, ну что ж, я начну с самого первого, который висит у меня самый последний, так считаю, самый новый меренги это вкусно, написала красивая сказка, да, здорово так и есть меня дети очень любят, безешки особенно мелкие, постоянно тягает иногда я даже не успеваю сфотографировать у меня что-нибудь утащит Тренды чиха, ничего не понятно. Hello, thanks. thanks, на английском. Ну, смотрите, все свои видео, которые я снимаю, во-первых, у меня с дикцией, она немножко такая расслабленная, то есть вы можете уснуть на самом-то деле. Поэтому и немножко не хочется мне затягивать видео, поэтому я их ускоряю. Если вы на экране монитора, ну и там, где вы открыли видео, нажмете три точечки в настройке, там есть скорость воспроизведения. Если вам неудобно слушать, просто сделайте скорость воспроизведения ниже, выше. Я сейчас обычно смотрю в интернете видео на ускорение в два раза, потому что просто нет времени переработать огромное количество информации. Поэтому это вам на вооружение. Я уже как бы свои видео воспринимаю нормально. Те, кто меня смотрит, тоже в принципе это не беспокоит. Они уже привыкли. Ксения Кузнецова. Спасибо вам, прекрасная девушка. Спасибо вам тоже большое за положительные комментарии. Я вас вообще всех очень, вам всем очень благодарна. Так, Аделина Черная. Спасибо за подробное исполнение. Получилось первого раза. Вот видите, здорово. Сегодня пекла куличи, первый рецепт швейцарской меренги. Мне попался в исполнении Кати Песковой. Не хочу ее обидеть, но по мне так больше пафоса и показания знаний. Угу. Так. Нифига не получилось. Следом попалось вообще видео и вуаля. Все получилось. Первая меренга ушла в мусорное ведро. Спасибо большое еще раз. Теперь у меня на очереди корзиночки с кремом родом из детства. Теперь я точно знаю, как это делать. Видите, как здорово. Так приятно вообще. Я очень рада, что у вас получилось. Пять дней назад мне писала Ирина Вовченко. Ирина Вовченко. Только что делала меренгу свыше 60 градусов. Но... Помешивала аккуратно, слегка, и ничего не заварилось. Не понимаю, что вы помешивали, нужно было взбивать миксером, тогда бы все получилось. Я так понимаю, вы просто лопаткой перемешали до растворения сахара, да, но необходимо было все-таки... Ничего не заварилось, оно не должно завариться, оно должно взбиться, меренга, оно должно взбиться. Белки должны взбиться, соединиться с сахаром, вот эти вот ниточки, какие-то связи, чтобы стала так из вот такого стала вот такая масса поэтому я немножко не понимаю вопрос уточните у меня еще раз напишите борис троицкий белок заваривается свыше 43 градусов так что у вас он уже заваренный ручной миксер это когда вы сами ручку крутите есть такая у меня советская фигнюшка вот такая там два венчика она у нас еще живая. мне мама иногда берет. А, так, это да. То, как вы делаете, называется на водяной бане. За рецепт спасибо, удачи. Спасибо, да. Я уже, мне уже несколько человек по этому поводу написали. На самом деле, да, так и есть. Я как-то на это не обращала внимания. Хотя паровая на пару, все логично. Все логично, понятно. ну иногда мы просто на мелочи не обращаем внимания. Так... А зачем греть просто взбивайте белки потом туда сахарную пудру добавляете. кто-то еще дополнил это получится французская меренга на водяной бане это швейцарская эти меренги и отличаются все правильно людмила щекотова задала, задала, написала комментарий о том что взбиваются белки потом туда сахарную пудру ну вот смотрите сахарной пудрой как-то мне не очень а кстати да так, Полина Гуменная, да, уже озвучит то, что вы дополнили. Получится все правильно. Французская меренга на водяной бане, это швейцарская. Есть три вида меренги, и они отличаются именно вот таким способом. Я подружилась со швейцарской. Если вы готовите, привыкли какой-то своей там меренге итальянской или французской, то я не вижу смысла искать еще какой-то вариант. То есть, если у вас и так получается, ну, зачем еще что-то себе там напрягать себя. Потому что я пробовала делать итальянскую. О, да? Итальянскую. Когда, вот на... Когда добавляется какая-то часть сахара и какая-то часть сахарной пудры, у меня расплывалась в лужу. Я не могла вообще собрать. То есть получалась ерунда какая-то. Кто умеет с ней работать, это, конечно, ну, здорово. здорово. Но я не хочу переводить продукты. то есть У меня такой план. Если я какой-то рецепт проработала, я его доработала до себя. А берете какой-то один рецепт, Маленькая тайна, которая всем известна, большая тайна всем известна, что если вы берете какой-то... Все рецепты рабочие, я вот это говорю и не один раз говорю, все рецепты рабочие, все зависит от того, что вы должны взять один. И проработать с ним столько, то есть добить его до такой вас состояния, чтобы он у вас вот по щелчку получался, чтобы вы ничего потом не переделывали. То есть вы должны его доработать до себя, подстроить под свою технику, подстроить под свою плиту, под свой газ. То есть невозможно через экран дать такие рекомендации. Для этого проводятся мастер-классы, когда вы приходите, платите за это бабосики, и вас обучают, и тогда вообще никаких проблем. Вот. И вы делаете, готовите и распространяете это как бы потом в люди. Да. Виктория Шубочкина. Здравствуйте! Если у вас ролик, как вы готовите без на воде? Да, я уже, по-моему, ответила. Смотрите, и ссылочку оставила. Все называют это мокрое безе. Ну, я не знаю, почему это мокрое бизе. Это белковый заварной крем. Он у меня на водяной бане просто. И я его завариваю, ну, как бы, на водяной бане. Все, я не использую сироп. Он у меня может стоять, понимаете, свежий, свежак. Не засахаривается, ничего. До пяти, до недели. То есть торты, как вы думаете, я торты оформляла? То есть я продавала какую-то окрошку. То есть я еще об этом поговорю так дальше надежда караченцева здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли применить этот белок для смазывания куличей швейцарской да да украшают куличи вам тут уже ответство марина марина да конечно я всегда так делаю просто отлично для куличей. Ну, я тут дополнила просто, что будет крош... крошиться при нарезании. Ну, я думаю, это не проблема, и мы раньше вообще никогда куличи не украшали, булки. У нас сверху было, мама всегда делала какие-то нарезки такие вот из теста, вот, по кругу. Светлана Коноп, если неправильно произнесла, извините. Подскажите, сушить в электродуховке вверх, плюс вниз, плюс конвекция или только конвекция? Я не отвечала на этот вопрос, да, ответила Борис Троицкий. Она сказала, что духовка газовая. На самом деле у меня, да, духовка газовая, самая простая, дешевая, обычная совершенно. И э, до этого была старая, ей уже стукнуло там 11 лет. Мы ее убрали, поставили новую обычную дешевую плиту, и я долгое время я не могла к ней привыкнуть. У меня летело на кухне все. Я была такая нервная, потому что у меня не получалось. Знаете, сколько я перепробовала? Сколько у меня э, улетело в урну? Сколько потрескалось? Пока я не нашла оптимальный вариант для изготовления безы. Но про безы я поговорю чуть позже. Сейчас немножко про меренгу. Другая тема. Вот. А сушить? Ну да, сушить в электр... Если у вас электрическая духовка... Вообще рекомендуют, я как бы не знаю, потому что я не пробовала, не могу вам конкретно сказать. Но вот иногда, когда пролистываете комментарии, прочитывайте там иногда девочки пишут, что и как. То есть отвечают, ответы есть уже под самим видео. Смотрите, духовка, электродуховка, значит, примерно 60-80 градусов выставляется, плюс конвекция вверх-вниз. Если нет конвекции, я вообще не понимаю, что такое конвекция, честно говоря, я даже не углублялась в это понятие. Но ну, я так понимаю, что там какие-то процессы происходят в духовке с воздухом. Если у вас в духовке нет конвекции ни верха, ни низа, значит просто периодически, там раз в 10 минут, раз в 15, открывайте дверцу, потому что все-таки нагрев идет. От этого лопается безе. Но я же говорю, это вот в другой теме. Вот если вы, вам такой формат видео понравится, я еще отсниму. То есть я еще что-то от себя буду добавлять. «Здравствуйте, почему-то у меня потекло». Так, Кира, Кира, Кира, Кира, я дальше не могу прочитать. Вот Тамара Власенко вам ответила: Вы полностью не растворили сахар. Да, такое возможно. Что вы полностью не растворили сахар. Но я сталкивалась еще с такой фигней, когда я уже сейчас сахар этот растворяю полностью, и у меня все равно выделяется сироп. Вот, ну, какой-то парадокс в моих видео без вот я делала безе на палочке последняя которая паски так у меня вот в двух штучках вытек сиру от чего это зависит я не знаю возможно из-за того что было смешивание с гелевым красителем где-то произошла большая концентрация если она задержалась в мешке а это было в безешках, которые последние я отсаживала я так предполагаю чисто теоретически что во-первых, когда меренга долгое время находится в мешке, она начинает терять вот эту структуру. Почему белковые в крема, они все требуют хорошего промешивания. То есть все, что связано с белком, кроме бисквита, мы в эту тему вообще не лезем. Я имею в виду крема, меренги. Если вы оформляете белковым кремом, вам постоянно нужно что? промешивать, чтобы вот эти все лишние пузырьки, которые... смотрите. Когда вы только взбили, она такая гладкая. Я, наз... Я вот сравниваю с фарфором. Фарфор, вот, то есть если вы оформляете белково-заварным кремом белым, он блестит как фарфор. Фарфоровая структура. Как только если вот задержалась меренга в мешке, либо вы ее не промешали, она идет такими пузыриками лопнувшими. Это вообще не очень красиво и плохо. Поэтому когда вы это все хорошенько промешаете в тарелке, дальше закладываете в мешок и дальше начинаете работать немножко массы становится меньше но она становится плотнее а так она получается рыхлая и вот почему выделяется сироп я так заподозрила вот эти вот первые которые я отсадила они ну как бы отсадила и отсадила потом уже прошло какое-то время пока я украшала цветочки эти рисовал потом там другими цветами что то добавляла вот это минус да потому что меренга по сейчас мысли соскочила сироп почему да вот эти последние я садила позже и сироп выделился наверняка ну там где вот и красителя было больше плюс там наверное все полопались вот эти структурки да, стала рыхлая меренга то есть она требовала вот еще раз промешать бы потом заложить в мешок и потом снова отсадить и тогда бы получилось на ура возможно так смотрите еще момент когда вы только замесили меренгу. Меня тоже вот несколько раз задавали этот вопрос. В комментарии, возможно, мы до него дойдем. Я не знаю, сколько продлится. Время моих ответов <смех>, пока не надоест. А там же слушайте, смотрите, перематывайте. Но, в принципе, смотрите. Когда меренга... Меня еще иногда бывает, ну, пытаются обвинить. Вы там что-то сделали с меренгой. Вы ее там куда-то остудили или еще. Ничего не делала. Вы чего? Зачем? Нафиг мне это надо? она теплая, она тянется, пипец. Вы когда вот отсадили цветочек, его хотите вот так вот, ну звездочка, ну давайте звездочка, звездочку, сделают вот эту пимпочку, и вы не можете вы вытяните, она вот как как ниточка такая вот и тянется и тянется. По мере остывания, когда меренга достигает какой-то определенной температуры, я говорю свои наблюдения, то что там кто-то какие-то будут профессионалы смотреть слушать что-то добавлять ну пожалуйста я смотрю ну как бы э, говорю то как есть по мере остывания она становится более такой податливой что ли то есть она теплая мягкая вот как мастика да она теплая мягкая вот такая она тянется потом когда она начинает остывать она затвердевает и потом вообще как камень практически то же самое с меренгой только по мере остывания она начинает пузыриться ее сложнее давить с мешка, потому что она стала тугая и холодная. Ее нужно с ней нужно работать быстро. То есть вы должны заранее продумать, что и как. Если у вас одноцветные меренги белые, проблем никаких нет, вы по-быстренькому отсадили. Если такие вот фигурки какие-то замысловатые, такие вот интересные, там птичка или еще что-то, то нужно продумать. И работать быстренько. Сделали первую закладку, допустим, в мешок кондитерский. Выдавили, проработали. Та масса, которая у вас уже стоит на столе, в, в, в дежее, в чаше, вы ее должны хорошенько промешать. Избавиться от лишней рыхлости, от лишних пузырьков. Тогда она будет у вас ну, дальше рабочая. Сложность возникнет только, допустим, с давлением. То есть мешок может лопнуть, тоже об этом помните всегда. Поехали Дальше. Марина Нелидина, смело добавляю этот рецепт в свою копилочку. Спасибо, мне очень тоже приятно. Она же пишет, спасибо большое за, ли, за рецепт. Пробовала до этого безе на сахарной пудре, не получилось, все растеклось. У меня тоже растеклось, не получалось. Добавляла, делала, нет, не получается. Поэтому рецепты все сразу получилось. И сушила в газовой духовке. Да, при открытой дверце, минимальный огонь, все правильно. Прекрасно получилось для второго раза. Здорово вообще. Э, несколько безе потрескались и то те, которые были ближе к стенке печи. Так все прекрасно. Да, да, есть такой момент. Я у меня, значит, какая проблема была у меня с духовкой? Я привыкла в старый открывается вот на такое расстояние. То есть на спичечный коробок. У меня она захлопывалась автоматически. Я вставляла спичечный коробок. Я так приловчилась, причем не вот так, а поперек. То есть это тоже играло какую-то определенную роль. И я привыкла, я не парилась по этому вопросу. Когда духовка поменялась, я ставлю на спичечный коробок. И так, и так, она у меня то горит, то у меня сироп выделяется, то у меня все нафиг трескается, пока я не нашла вот эту золотую середину, понимаете? Сантиметр больше, сантиметр меньше, в моей духовке играет большую роль. Регулятор я тоже ставлю на минимум. Так, дети отвлекли меня. В общем-то, да, про духовку. Добрый день. Все такие вежливые, здорово, очень приятно, конечно. Сразу видно, что добрых и людей больше, чем злых комментариев, которые тоже есть. Подливает масло в огонь. Так, добрый день. Подскажите марку планетарного миксера вашего. Я свой миксер отдала в ремонт. Там вообще такая история, капец. И ну, я ответила, да, про Китфорд. Я не скажу, что все форты плохие, но мне попался с браком. Причем я этот брак заметила к концу вообще истекания срока гарантии, которая дается год, а срок службы миксера два года. Это вообще такая тема. Отдельно мы писали жалобу, потому что... Смотрите, вопрос не про меренгу, да? Ну что уже, куда деться? Получается, мы при... муж повез, он завез в этот центр. Ну, то есть, оказывается, я не в 21 веке заказывала. То есть, я там пересматривала разные виды. А нашла я магазин «Поворот» в Гомеле. Интернет-магазин «Поворот». И не скажу, что он плохой. Нас просто обманули, хотели нам вернуть такой же, ну, как бы не такой же, без исправления ошибки. Муж приехал отдавать они сказали хорошо мы посмотрим и отправим в минск там, ждите ответа в течение месяца понимаете а мне потом звонят через три дня и говорят ваш миксер в порядке так должно быть вот какая история ну продолжение не хочу рассказывать слишком долго мы разбирались там настаивали ходили писали жалобу, у них не оказалось вообще сертификатов, у них не было проверок с 13 года, там, короче, не очень приятная история. Вот. Но в результате его завезли в Минск и вроде бы, якобы, вот мне сегодня муж говорит, звонили и сказали, что приезжайте, забирайте, ваш миксер сделали. Так, дело в том, что его сразу должны были отправить на Минск. Его не отправили, скрыли. Так, сказали, так должно быть. Хотели вернуть мне с браком. Потом еще звонили мы в Минск, в этот сервис-центр, где там по гарантии ремонтируют. Они сказали, они обязаны были нам передать. А это же дорога, это лишние как бы затраты. Я не буду лезть в эту. Сделали, сделали. Вот, кстати, потом посмотрим, как. Так, Ника Яко. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если взбиваем обычным миксером, то нужно будет взбивать только на воде или также оставляем и продолжаем взбивать. Вот смотрите, я почему-то, я тут ответила ей тоже. Э, зависит от мощности вашего миксера. Нужно ориентироваться на глаз. У меня на видео на канале Жится. Ну, а то ты его никуда не денешься. На глаз. Ну а как? По-другому. Если вы приходите я же говорю на курсы то там вам четко прям по минуткам скажут потому что они знают свои духовки и вы будете знать как делать в той духовке однако придя домой если у вас не такая духовка вам придется постараться и огонь на глаз и все на глаз а я на воде взбиваю можно сначала я пишу что я да я на воде взбиваю. на самом деле царская меренга как готовится вы растворили сахар с белками на воде, все это вот перемешали, полностью растворили сахар. Потом дижу ставите, это можно делать сразу в диже на паровой бане. Потом ставите эту же дижу в планетарный миксер и забывается там на какое-то время, оно там само взбивается. Если у вас ручной миксер, как у меня, ручным я тоже у меня есть видео, я делала. Все отлично заваривается, просто необходимо взять, допустим, меньше белка. И можно половину времени на воде. Можно оставшееся время добить на столе. У меня было несколько раз, пару раз, что не получалось. Такое, такое не прокатывало. А бывало, что наоборот, я на воде продолжаю взбивать, и оно засахаривается на глазах. То есть тут тоже такой вот тонкий момент, как бы не пропустить. Так. Наниш Магомедова. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какой штатив вы используете для съемки? Обычный. Я раньше вообще снимала на бутылке. Пластиковую бутылку обрезала и снимала. Обычный с Китая дешевый штатив. Так. Дальше Татьяна Синицына вообще емкость не должна касаться воды. Может и не должна, у меня она плавает на воде И э, должна, не должна, где здесь ошибка? Меренга получилась, отвечает Наталья Кайбелева Если бы она не получилась, то вы бы написали, в чем ошибка так, Какая разница, касается емкость воды или нет Ну, на самом деле, да, так и есть Спасибо Ирина Ефимова Так ведь написано, не на водяной бане, а на воде Тоже верно ну, смотрите, э, вообще, вы можете делать на паровой бане, это то же самое, но у меня нет э, металлической, ну, как бы я в свою дежу не ставлю на такую миску, можно металлической, у меня нет такой миски, понимаете, все, я же говорю, я объясняю, я исхожу из, из той посуды, которая у меня есть. Если я увидела рецепт, я подберу ту посуду, которая у меня есть, а не побегу покупать суперкрутые навороченные э, миксера посуды стеклянные. Стекло очень дорого стоит. Так? Пластик. У многих стоят пластиковые чайники на кухне, и вы в них кипятите воду. О чем вы говорите вообще? Кто-то мне за пластиковую посуду тоже тут. Ну, блин, ну не делайте в пластике. Купите себе стеклянную. Меня устраивает. Этот пластик сейчас везде. Вы думаете, в молоке его нету? Коровы едят, не пластик, или в рыбе его нет. Посмотрите, грамотные передачи. Я не буду сейчас на этом останавливаться. Завелась. Завелась, надо выдохнуть. Спасибо за рецепт. Наконец-то у меня получилось. Даже самой не верится. Здорово. Яна Дюба. Дюба. Что-то такое слышала. Сколько раз я пыталась сделать меренги, но все никак. А с вашим рецептом у меня впервые вышла такая плотная структура. Здорово вообще! Класс. Я очень рада, когда у вас получается. Маргарита. Прошло 12 минут. Это вместе с растворением сахара. Лопаткой или только миксером? Потому что у меня взбивается до текучей плотной пены без увеличения объема. Дальше никак. Или лопаткой? Я же лопаткой не взбиваю, я только перемешиваю. Сейчас отвечу. Так, это написала Маргарита, да, лопаткой. Ну, вот я ответила, я лопаткой не взбиваю, только перемешиваю, чтобы растворился сахар. А потом взбивается венчиком до пышной плотной пены. Пены массы. Кто-то мне вообще сравнил это. А, монтажная пена, я так написал. написала. Так, ладно, никакая капелька. Или капель. И у меня получилось, только при сушке потекла водичка. Не знаю почему, с сахара при нагреве не чувствовала. Да, такое бывает, потому что, допустим, не сильно высокая температура. То есть недостаточная температура для сушки безе. Например, необходимо выше. То есть либо прикрыть дверцу, либо поставить ниже противень. Ну, такие варианты. Тогда без как бы не должно течь. То есть, когда правильно выставлена температура, тогда все в порядке. Я снимаю на телефон, поэтому и я отвечала на вопрос. Так, Анастасия, а, Ника Капель, вот это может быть да из-за низкой температуры, потому что пока меренга нагрелась, то есть есть недостаточно, так сказать вот этого сухого воздуха и она начинает ну либо растекаться что-то с ней происходит структура меняется поэтому не зря говорят что там температура играет да большую роль просто ее нужно подобрать нужно подружиться со своей духовкой попробовать не один раз попробуйте пару раз если это ваше вообще не ваше не пробуйте не пробуйте никого не вините Анастасия Юркевич, спасибо огромное. По вашему рецепту первый раз в жизни получилась меренга, которая не поплыла и держит форму. Я очень рада. Спасибо. Анна Декабрева, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, хочу попробовать ваш рецепт. У меня даже миски есть такие же, только духовка у меня электрическая, верх-низ, но без конвекции. Я пробовала итальянскую меренку, но постоянно трескается. Да, трескается из-за высокой температуры, поэтому необходимо приоткрывать дверцу. Не, смотрите как в газовой духовке газовая духовка имеет свойство нагреваться по нарастанию в в, электриче, в электрической духовке в электрической духовке она не нагревается по нарастанию вы выставили температуру, там будет температура 60 градусов но периодически подходите дверцу открыли там да несколько секунд поддержали открытую дверцу чтобы лишний вот этот воздух горячий ушел и закрыли нужно приловчиться да. тут даже не могу посоветовать потому что электродуховки нету но я слышала что так нужно делать я знаю что так нужно делать какую надо ставить температуру в электродуховке? возможно если вы поставите ниже температуру в электрической духовке температура выставляется 60 80 градусов плюс конвекции вверх-вниз если нет конвекции тоже шестьдесят 80 и, э, ну, там, если безы сушится два часа, то, значит, каждые 20 минут или каждые полчаса тоже не знаю, от чего зависит. Подходить, открывать дверцу. Просто совет, попробуйте. Так, очень надо, подскажите. Хочу цыплят попробовать ваших. Как здорово. Да, ну, вот, я ответила тоже. Буду пробовать, сделаю запасом. Так, я делала в электродуховке без конвекции на 55 градусов, а трескается от больших градусов. Все правильно, от высокой температуры сразу трескается. Вот тут еще. Так, это Ксения Шавка ответила. Нина Никонова, 80 градусов, 2 часа в электродуховке без конвекции. Видите, все тоже, ну, как-то индивидуально духовки, видите, зависит. Вот эти вот комментарии, которые. Потом вы пишете комментарии под комментарием. <смех> У меня не высвечивается, поэтому я вот сейчас читаю первый раз. В лектора вот тоже тут отвечают: Молодцы, ребята, спасибо, да. Друг другу вы помогаете, потому что я не всегда вижу эти. Я стараюсь отвечать на все комментарии, но не всегда видны они. А для того, чтобы увидеть, нужно сходить садиться за компьютер. С телефона я иногда вижу, но не все. Так, Елена Мартынова. Делаю меренгу по вашему рецепту. Получилось очень хорошее. До этого было хуже. Из белой получились хорошие цветы. Но вот как только я покрасила гелевыми красителями, масса подтекла. Если не затруднит, в чем моя ошибка? Очень важное мнение профессионала. Я не профессионал, я любитель. Спасибо. Если чуть-чуть красителя, то цвет, цвет не насыщенный, Больше красителя, жижа. Это, возможно, вы... Смотрите, у меня, я сколько бы не лила, у меня все нормально получается. Иногда выделяется, не растекается, то есть я уже настолько доработала, отточила, можно так сказать, свой рецепт, этот рецепт, что у меня не растекается, сколько бы я туда не бухнула, вплоть до черного цвета. Ну черным я мало что рисую, какие-то детальки. Попробуйте сухие. Вот вам отвечает Александра Конс, Елена Мартынова. Я слышала, что без ика может потечь. У меня не течет даже без ика. Сколько бы я туда не бухнула. Единственное, что он может засахариться от избыточного количества красителя. Потому что краситель именно гелевый, он разрушает структуру. Ну, разбавляет, там же он же жидкий. Если пользоваться гелевыми красителями. Я всегда сухими пользуюсь. Ну, тоже как вариант. Кстати, когда вы пользуетесь сухими красителями, Делайте это не сразу, закладывайте в мешок, дайте постоять, чтобы вот эти кристаллики, они растворились, либо растворяйте водкой, хотя я так не делала, даже не знаю, я просто сухой забрасываю в меренгу и вот так перемешиваю, окрашиваю, потом она у меня стоит, я еще раз промешиваю, чтобы все кристаллики разошлись, потому что иногда потом отсаживаешь и видны такие какие-то точки с полосочками, так, вот. Я я использую любые любые какие есть, какие мне лежат там в запасе. Я накупила этих топ, как это, key colors э, пачку. Как они жирорастворим, Мне вообще не нравится, как они окрашивают. Так, здравствуйте, скажите, пожалуйста, лимонную кислоту не ложите, Кира. Можно ложить, да, будет вкуснее с кислинкой, потому что сильно приторно сладка тоже иногда не ну, как бы, так не очень нравится. Вкусно будет с кислинкой, но не переборщите кислинки, потому что м -м, имела я такой опыт, переборщила, потом, когда попробовала, оказалось ну, совсем занадто кисло, и она была такая рыхлая, то есть я высушила безе, и безе у меня рассыпалось. От того, что структура поменялась, и она стала кислой. Кислая среда. Любовь Изотова, если бы у миски была ручка, как в сотейнике, было бы проще, супер удобно держать ее. Да, и не спорю, для этого нужно ее купить. Наташа, подскажите, почему меренга как замазка получилась? Не понимаю этот вопрос немножко, Светлана креско. Ну, ответила. Меренга плотная, а так и должно быть. Как замазка. Иначе она у вас потечет. Это будет уже совсем не то. Посмотрите видео, как, какие у меня безешки. Так. Скажите, пожалуйста, можно пользоваться, можно пользоваться только ручным миксером? Ответьте, пожалуйста, срочно. Если срочно, у меня отключены вообще оповещения, потому что меня это очень сильно отвлекает и иногда прям напрягает. Я даже вайбер отключила, потому что вот это пилик-пилик-пилик-пилик, это вот столько внимания забирает. Я лучше с детьми там где потусуюсь. Так, конечно, да, вот я ответила. Только не берите много белков, 2-3 будет достаточно. Хотя я и бухала 4 белка, и ручным миксером достаточно хорошо все сбилось. Потому когда меньше, не хватает на противень. Хочется всю там заложить <сессионально> меренгами. Опять же, перехожу, мы переходим плавно от меренги к безе. И часто еще тоже задают вопрос. Это не меренга, это и безе. Это меренга. Безе это сухой продукт, который на выходе получается. Поэтому отсаживайте меренги, получаете как -то так. а получайте безе. Как-то так. Так, Мне очень понравился этот вариант. Просто супер. Маргарян. На моем канале мои работы смотрите и оцените. Так Ивана Терновчук, скажите в электродуховке при какой температуре сушите сколько? Пятьдесят примерно 57 градусов в электродуховка, да. 50-70, 60-80, два-три часа, зависит от размера, плюс конвекции. Все так же, говорю, индивидуально. Это нужно и температуру выставлять и смотреть. И также зависит от... То есть, если вы уже набьете руку на температуру, тем более у вас там и выставляется, то вообще никаких проблем. Ирина, Ирина, Наташенька, скажите, пожалуйста, сколько и при какой температуре надо сушить в электродуховке? Так, это я уже ответила. 50-70, можно до 80-80. Потому что девочки пишут, вот и 80, и 85 можно выставлять тоже. Потому что разные духовки, разный инвентарь, разный подход, разный способ мешания, венчики, газ и все остальное. Мне очень не понравился комментарий под одним видео. Сейчас я вам озвучу, я не помню, кто там что писал. По поводу типа моего мастер-класса. Обзор насадок. Да, более 100 вариантов я показала каждую насадку с разных сторон. То есть кому это было интересно, тот посмотрел. То есть, а, блин, я не знала, можно было так сделать. Вот это тогда вообще супер эффект. А когда смотрят и говорят, фуфло полное, э, типа, э, почему не объясняете? Под каким углом насадка? Э, с какой мощностью давить на мешок? Понимаете, до какого абсурда доходят вопросы. Не хочу такое. Так, Анна Крутого. Скажите, пожалуйста, Можно, а можно меренгу сделать из замороженных белков? Понятия не имею, не знаю. Пробуйте мне, напишите. И разморозив их, вообще не знаю. Вот написала Неля Шварева, что можно. Круто. Так что тоже берите себе на заметку Действительно получается с первого раза Спасибо, и не потрескала Сделала восьмерки на шпажках Все держится, все красиво Здорово, написала Галактика Анна встаивала Скажите, пожалуйста, какой модели ваш ручной миксер Бош Бош, Бош 300 ватт Мощность 300 ватт Так Диана Сушко, спасибо огромное, с первого раза получил, завтра буду делать восьмерки по вашему рецепту. Так разжевали, понять не проще некуда, здорово. Как на кухне со мной побывали, это хорошо. Диана, здравствуйте, скажите, пожалуйста, вы каким делали миксером? Кто-то спрашивает у вас до конца процесса меренги, как авторы и ручным. Можно и тем, и тем, я же говорю. Все такие боязливые, вот проще задать вопрос. Берите, делайте. Как говорится, я не могу прыгать. Ты начни прыгать, и ты начнешь прыгать так, что все офигеют. Вот и все. Если тебе это надо, если тебе это не надо, то даже не берись прыгать, можно так сказать. Елена Селезнева. Наташенька, спасибо за подробный рецепт, у меня все получилось, сделала подарки на 8 марта. А, это я уже читала. Спасибо, да, что делитесь. Нет, не читала, Селезнева Елена. Спасибо за ваши идеи, что делитесь с нами еще раз, спасибо. Я очень рада, что у вас получается, здорово. Какой фирмы планетарный миксер и мощность? Дальше пишу, пишет Катеринка Рябинка. У меня почему-то по вашему рецепту меренга треснула. На что я ответила, что причина трещин не в меренге, а в высокой температуре при сушке. Также в больших перепадах температуры. Все зависит от процесса сушки. Мне приходит измененность. Не знаю, сколько делала меренги имени Павлову. Всегда все было нормально. А тут треснула вся меренга и также сушила на самой низкой температуре. Как сушила до этого, значит, буду пробовать еще. Вот здесь непонятно вообще, как бы вы до этого делали меренгу, и почему вы решили взять мой рецепт, если у вас до этого она отлично получалась. Тоже непонятно. Я, ну, как бы ответила, причина только в том, что температура. Значит, ставьте ниже температуру и пробуйте еще раз. Да, на самом деле так и есть. Елена Хирсина, спасибо за мастер-класс, все просто понятно, подскажите, можно ли этот крем использовать для украшения, нет, для украшения нельзя, потому что он а, засахарится, а я тут еще неправильно ответила, отрегулируйте густоту крема, потом я исправила, да. Я не, под... не... не про то видео подумала. Спасибо за ваш вариант рецепта. Для украшения изя, это не крем, он засохрится. Меренгу использую для безе. Да. Что такое меренга? Скажите на русском языке или переведите на русский язык, пожалуйста. Владимир Рустемов. Для этого есть Google. Это типа безе. Ну, это не безе. Есть три вида меренги. Меренга это белки с сахаром взбитые по определенным каким-то технологиям так готовите меренгу взбиваете белки сахар завариваете белки сахаром взбиваете так потом уже отсаживаете и на выходе у вас безе у меня не растаял песок надо чтобы браста значит неплохая температура кипения воды много вариантов может быть так, яйца могут яйца могут быть приготовлены слишком много. Нет, все равно сахар должен полностью раствориться, значит увеличивайте время растворения или увеличивайте мощность огня. Вот. Сахар бывает крупный и мелкий, надо было пудру. Я пишу нет, не надо было пудру, но вы пробуйте. Я не знаю, как это работает именно. Во-первых, пудра. Сколько вы напудрите? Будете стоять пудрить молодь? Пойдете купите? Это намного дороже, чем сахар в три раза. Пудра дороже. Так что вообще не парьтесь. Берите сахар и готовьте на сахаре на обычных продуктах. Как начали уже вот это вот сахарная пудра. Что мне еще? А может Кухню поменять для того, чтобы начать печь. Все быстро и просто Галина Пугачева. Планета Земля. Спасибо за рецепт. Скажите: а если на три белка, сколько надо сахара? Взвешивайте белки и столько же в два раза сахара. Один к двум. И начинают сравнивать с ложками. В меренге вам необходимо знать вес белка. По крайней мере, на моем рецепте так. Но вы можете попробовать что-то по-другому. Вот. Должны быть весы. Вы можете попробовать сделать на глаз, потому что, допустим, свой белковый заварной крем я отвешиваю сахар на глаз. Я не мерю, Я не мерю на весах. Так, дальше. Эльмира Багандова. На пару название было бы правильно, а не на воде. Моя миска плавает на воде. Антонинка пишет, здравствуйте, я часто вас вижу в комментариях. Да, вот именно на воде. Вы такие злые все. Ну нет, не злые, просто, ну как бы... Я написала на воде. Но на самом деле ты меня исправили, что это на водяной бане, потому что есть на пару, а это уже на паровой бане. Хотелось бы посмотреть на ручном миксере. На планетарном понятно, что получится, а вот и ни хрена не понятно. Все зависит, блин, от того, кто это делает. То же самое получается ручным, на что я и пишу, и отвечаю. Так что вот тоже смотришь, блин, да хочется сделать, но у меня же миксера нет. И все, и ты не сделаешь, да? Так, Раиса, ну это же неправда. Раиса семь, Раиса. Спасибо большое, получилось с первого раз, видите, здорово. зафира а сколько градусов его нужно ставить в духовку и сколько по времени он готовится? Отвечали. Все, у меня безе сушатся до трех часов в зависимости от его размера. Вот у меня были безе. Чего я делала там на Новый год? Деды Морозы. Они довольно крупные были. Они у меня долго там подсыхали. А по поводу сушки безе. Опять же, про безе мы начали. Я вообще не в ту степ. Здравствуйте. Все очень понятно, пока смотришь. Вы знаете, я уже пару раз делала по вашему рецепту белковый заварной крем, но у меня нет термометра, поэтому не могу, видимо, определить его готовность. Я не меряю белковый заварной крем по градуснику. У меня не выливается из чашки крем. Вроде и после заваривания выглядит. А может только выглядит плотным. Но когда я пыталась сделать розочки, заметила, что mm -hmm. остаются хвостики за кремом. А в чем может быть? Я немножко не поняла комментарий. Написала Неля Н. Я немножко вообще, вообще не поняла, честно говоря, комментарий какой белковый заварной крем у меня нет термометра. я не готовлю был бызыкан с термометром я не могу определить готовность так я его не варю ну по термометру Блин, ничего не поняла так дальше ира с 71 термометр классный где можно такой приобрести впервые увидела, может, вы по этим видео имели в виду, что это белково-заварной крем, но это не белково-заварной крем. И тут не вообще не обязательно, тут вообще не нужен термометр. Я просто показала, что белки прогреваются. Этого достаточно, чтобы растворить сахар. Вам термометр здесь вообще не нужен. Неля! Так, впервые буду благодарна Это пирометр бесконтактный термометр Такая пикалка У меня муж занимался кондиционерами Ему нужен был мы Заказывали на сайте Алиэкспресс У меня вообще все с Алиэкспресс У меня все китайское Все дешевое, самое дешевое Все китайское Я не располагаю огромными средствами вот. Поэтому все покупаю оттуда Все вот эти насадочки в разы, в разы дешевле. Сейчас я не знаю, как, конечно, с заказами. Я это все заказывала на протяжении 6 лет. С какого-то года я стала вообще не делать. С 14 -го. 6 лет? М -м. Так. Приобрету обязательно. В строительном и там, что или есть? В строительном, ну, как бы, да. Это же практически одно и то же. Пирометр, бесконтактный термитр. Можно посмотреть, по крайней мере, да, в строительном спросить. Любовь Нестеренко, спасибо за рецепт. Пожалуйста, вы все так доступно объясняете, приятно слушать. Без кривляния, спасибо, здорово. Мона Лиза, спасибо. Анна Терентьева, спасибо вам большое, с первого раза все получилось, всегда будут так готовить. Здорово. Здравствуйте, спасибо большое за ваш рецепт, все получилось, видите, как много благодарных, спасибо вам, ребенок счастлив, Юлия э, Перчишина, так, спасибо, за все получилось обычным миксером, я даже взбивать начала еще не кипящей воде, а я тоже так бывает делаю, почему бы вместо сахара положить пудру, ложите пудру, это будет дороже, можно пудру и дома сделать. Ну и сколько вы будете ее делать? У меня кофемолочка вот такая малюсенькая там э, емкость. Это ж сколько электроэнергии. Да ну его нафиг. Лучше пойти купить сахар. И на сахаре делать. Дарья Гончарова. Спасибо за рецепт. Пожалуйста. Наталья Зиновьева. Спасибо вам огромное. Наталья за видео. Все подробно, понятно. По секунду разжевали. И в рот положили. Все оказывается просто. Спасибо еще раз, пожалуйста. Я очень рада. Готовьте с удовольствием. Кто дальше? Птика, пуночка. Я не знаю, правильно ли я. Птичка, птичка, пуночка. Огромное спасибо за рецепт. Получилось первого раза. Даже не верил до конца, что все получилось, пока не вытащила меренги из духовки. Круто. Скажите. Афина А, скажите, пожалуйста, какая мощность? Ну, тысяча ватт, но он вообще ни хрена не взбивает на тысячу ватт, этот Китфорд. меня, мне кажется, Бош взбивает лучше, чем Китфорд с тысячью ваттами. Хотя на самом деле, посмотрите, вообще Китчен, да, фирма, там мощность миксера 600 ватт. Он так, блин, работает и взбивает на все тысячи две, если не больше. Вообще, по поводу миксера, не спешите. Ну вот есть, конечно, хорошие отзывы там, и даже про этот Китфорд. Но мне не нравится, он сбивает 10 минут, потом обрубается. Меня первый раз это вообще очень сильно напрягло. Я испугалась, потому что я по незнанию неопытности вообще не уточняла данный момент. Данный момент. А оказалось, надо было прямо промониторить всю информацию. Мне не повезло, у меня был брак. В этом-то и минус вообще всех, даже вот интернет-магазинов, потому что вы не знаете, на что обратить внимание. Если вы пришли в магазин выбирать, и у вас там огромный выбор, у меня нет таких магазинов в городе. Дальше. Наталья три. Получилось именно этим способом на бане. Спасибо. Да, и на бане, и на воде. Получится, Дмитрий передерий Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему у меня без после выпекания немного донышко желтеет, горит, горит? Делать нужно еще меньше температуру, либо открывать дверцу и дверцу приоткрывать. Значит, больше надо приоткрывать. Я рассказывала про свою духовку. Я открываю, блин, 8 сантиметров, у меня все горит. Я открываю 10. У меня не допекается мне приходится три часа я открываю 9 сантиметров дверцу и это для моей духовки идеальный вариант я не знаю почему вот какая-то такая вот фигня желтый цвет да я ответила дря дра друя -дру мэй я боюсь просто не про а это я не умею на таком читать и там какой-то грустный, плаксивый смайлик. Возможно, у вас не получилось. Не знаю. Так, Татьяна Мил... Милович. А почему нельзя сразу чашу миксера оставить на водяную баню, чтобы не перекладывать туда-сюда? Да, действительно, можно. У меня нет другой кастрюльки, куда бы я могла всунуть чашу. А, вот, поэтому можно. Ирина Сали. Огромнейшее спасибо за рецепт. Все получилось. А какое безы классное держит фон? давай, сколько яиц я испортила. Есть такое. Благодарю вас. Очень довольна вам. Даша. Спасибо большое. Ирина Салли. Да, клево. Ясмин Лавли. Наташа, спасибо большое за ваше видео. Подробно объясняю. То есть, смотрю, столько умельцев здесь вставить свои пять копеек. И все на глаз. Да так, да эдак. Не обращайте внимания. Очень полезное. Не напряженное видео снимаете, Все нравится. Ясмин Лавли, да? Пожалуйста. Красота G7. Круто. Так, Наргиз Рахимова. Хоть я в этом ни черта не разбираюсь. <с> Мне так нравится читать ваши комментарии. Но попробовать сделать захотелось. От того, что автор так хорошо объяснила. <с> Клево. Фрося Павлова. Какая фирма Планетарный Миксер? Отвечали. Эмили Шоу. Здравствуйте. А если нет ручного а если нет ручного да можно можно можно можно можно все можно екатерина узингер здравствуйте наталья видео очень понравилось спасибо мне тоже очень нравятся ваши комментарии замечательное видео подскажите какой фирмы планетарный миксер мария мельник ну почему же объясняет хорошо а те кто знает как делать меренгу ну тогда просто не смотрите, не делайте, а мне понравилось, доступно объясняла, теперь я смогу сделать, спасибо, посмотрим, что там дальше у нас было, спасибо вам большое, Мне так и нравятся вот эти тоже правописания, ну боже мой, ну ошибка, ну блин. Ну, сделали, сделали ошибку, там где-то написали. Боже мой, я даже, бывает, ошибку сделаю, ну, там, в названии. А если говорить про мой английский, так это гугл «Все вопросы». Я в английском ни черта не понимаю, чтобы потом еще сидеть это перепроверять. Мне что ли к англичанину сходить, спросить, как пишется. Не хочу дальше продолжать. А, Галина К молодец, спасибо рабешие наталья пожалуйста попробуй сделать маршмеллоу же делала у меня же есть да есть у меня видео а обязательно измерять температуру нет нет не обязательно вообще не нужно я лишь только для вас показала что э, она нагревается до какой температуры э, белки до какой температуры а сколько ложек нужно добавить вместо граммов нужен нужен прям ну вот смотрите я отвечаю так я так не скажу посмотрите в интернете есть таблицы да ложек прям таблицы ложек в граммах там именно ложки в граммах еще продаются какие-то наборы ложечек специальных каких-то баночек каких-то мерных еще какой-то ерунды ну вот это все сделали для того чтобы ну как бы потому что весы весы даже те которые у меня они не особо чувствительны к граммам а не чувствительный грамм, но бывает все равно погрешность. Поэтому для того, чтобы взвесить 1-2-3 грамма, вам необходимо какую-то чашу поставить. Иначе так просто не покажет. Ну и здесь пишет Лариса Лебеда, кондитерка это точность, какие ложки, весы, они а ложки и стаканы. Ну, видите, тоже взгляды разные у всех. Но если нет ничего, да, действительно, забить на все, вообще ни хрена не печь, можно и так. Ну не зря же придумали ложки, да? Может для тех, кому нужны именно стаканы и ложки. Так, Ай, Аиша. Раимова. Ой, блин, такая тараторка, столько болтовни. Ну, я уже говорила это ускоренное видео. Для меня в самый раз. Вообще ничего лишнего. Я с ним лавлю, да. Филия Вакил. Мне наоборот понравилось, как объясняет авторолика. Все быстро, четко и понятно. Молодец. Спасибо за буду пробовать. А, аминами. Зарипов. За вы умничка. Я такое не умею. Только потому все, кто такое умеет, делать все молодцы. <свят> Приятно рассказывайте. <свят> я рада. Благодарю, да. Таша, вы молодец. Валентина савельева Спасибо. Татьяна Ревякина. Где вы приобрели такой термометр? Китай. Аля Китай, Алиэкспресс. Но тоже внимательно ищите, смотрите, читайте отзывы на китайских сайтах, потому что мне многие посылки не пришли. Там тоже отдельная история, нужно писать, какие-то там эти споры открывать. Но это все не страшно, когда вы там один раз 5. с этим сталкиваетесь. Заказывала, кстати, вот штатив. И на штатив, штатив мне треснутый, как бы передали. Прислали, так? Ну, потом мне там возместили 2 доллара. Целых. Татьяна, вот что париться на один белок, брать, 10 чай. Вы видите, какой человек продвинутый. Вообще не надо париться про весы. Ну, так и есть. То есть те, кто то же самое, как я, еще раз говорю, делаю белковый заварной крем. Я на глаз, ложки. Иногда не получается. Ну, подумаешь, переделаешь. В запасе надо яйца иметь. Белки. На один белок бродей чайной уже чуть соли в белке и ничего не нагреваю. И прекрасный песочный яблочный пирог. С прекрасным безы. Вы делаете пирог, люди из меренги делают очень много всего. И швейцарская меренга самая устойчивая. И Эльвира Кдрасова. Ольга Дебринёва. Далее добрый день. Как думаете, с сахарозаменителем получится такая меренга? И если только ручным миксером, то количество белков уменьшить это не влияет на итог. На итог это не влияет, потому что у вас отношение один к двум. А по поводу сахара заменителя я не знаю, честно говоря. Мне кажется, покупки в интернете не только. Мне кажется, все то же самое можно сделать сразу в планетарном. Да, можно, без нагревания, да. Так, а и... Название видео не оправдывает себя Вначале все по плану Ручным миксером и наводя В конце схалтурили Все сбили стационарным И после этого комментария я, кстати, изменила название Видео Потому что эм, Оно как бы двоякое Но получается и ручным и планетарным вот Поэтому я добавила просто И ручным и планетарным Че париться я, я ручным Сделала ну, я так и пишу, ок, переименовала. Уменьшайте количество белков, ручной миксер отлично справляется. Отлично, спасибо, попробуем. А тут Лариса Тарасенко написала. Учись, есть внимательно читать названия. А я пишу, я изменила название, чтобы подходило для ручного миксера и планетарного. Видите, как все мирно разрулилось. Так, Таня Бондарь, вы молодец, буду пробовать. Хочу попробовать сделать букет, это очень интересно. Я выбрала такое очень длинное видео, да, очень много комментариев, возможно, все все устали, уже почти 60 минут я болтаю. Так, у меня, ну, вроде бы все вопросы раскрыла, на все вопросы ответила. Ну, хотелось, конечно, всех озвучить, мало ли, ну, там кто то сидит, кто-нибудь там обидится кого я не назвала. Ну, давайте так, аврора 30, у меня ручные миксеры, я делаю белковый крем с сиропом. Да. Потому что, так, Дмитрий передери, у меня он почему-то течет через пару часов. В чем причина, не пойму. Сколько сахара добавляется? Наверное, сироп не готов. Да, белковый заварной крем на сиропе самый сложный. Пока вы его отработаете, это капец. Проще пойти и заплатить за курс. У кого-то получается, у кого-то нет. Ну, у меня не получается, у меня он засахаривается, вообще какая-то фигня получается, полная отстой. Когда я взбивала планетарным миксером и добавляла горячий сироп, у меня хлопьями пошел крем. Ну как так можно? И все объясняю доходчиво, и все делаю. Ну не настолько же я уже такая глупая, что ну просто я потом не пишу, допустим, в комментариях, что я ни хрена не получилось. Это вы виноваты. Вот так. Джулиана Ким. Хм, вообще не заморачиваюсь на водяной бане. Просто холодным способом взбиваю все, Да, можно и так. Зоя похилец. Маленькое уточнение. Белок денатурируется, сворачивается. Это происходит при 70 градусах. Это не происходит с белком и сахаром. Белок, да. Поставьте, он у вас сварится. А с сахаром нет. Становится такой вязкий, тягучий, как сопли. А сахарную пудру можно? Можно, это дорого. Кто написал? Александр Глу. Марина. Если я правильно поняла, главное это растворить сахар. Все правильно. Только что сделала. Перемешивала, приложила, взбивала, пока я так. Сперва на низкой, потом на высокой. Миксер. Я не профи, многого не умею. Но таким способом у меня получился очень густой белок буду делать еще очень-очень видите, здорово лена карпова а, вам знаком инвертный сироп а, знаком на слуху я им не пользовалась никогда и вообще я не готовила сама но глядя на ваш технолог потому что можно вводить горящий сироп в белки и взбивать без бани А это вы наверное, про языка да возможно Зоя Умехова, я кондитер-профессионал, сам процесс приготовления меня удивил, зачем так усложнять? Белок должен быть обязательно из холодильника, тогда, когда он увеличивается в 7 раз, и сахар носится только тогда. Я ничего не поняла. Я тут начинают про языка. Наталья Иванова, я все сделала как вы, у меня получилось, только я бы не три часа, два. Через три часа она стала такая чуть кремовая, подгорела, но все равно... Просушилась. Поэтому, да, смотреть нужно там У кого-то через час маленькие вот такие бездешки будут готовы. Вот через полтора-два. Так, Людмила Максимова, Люся. Наталья, лимонку вы добавляете? Можно, да, я уже писала. Точнее, я уже отвечала. Сюзанна госпарян Отличная молодец. Спасибо. галла Гала, Галина Ржавцева. Облако радости, счастья, миллиард радость. Так. Александр Мартынюк. Делай Миренгу и все пол... а получилась монтажная пена. Мне нравится этот комментарий. Александр, так, Мартынюк да, она похожа. И как так, Гала-Гала, сердечко мне писала. Удачи, лайк, неё. Юлия Прохорова. Секрет, видимо, в том, что миска не железная. У меня в железный белок свернулся. Потому что сначала нужно без, наверное, паровой бани хорошенько перемешать, свернется. Свернется, если вы плохо с сахаром промешали. А потом ставить только можно на водяную баню. Когда хорошо перемешали. А так, конечно, еще не успел, белок не, не успел стать сладким. Но когда становится сладким, я же говорю, он становится таким. И мама моя булки смазывает, они тогда вкусные, сладкие, и липкие сверху. И запекаются. Так, Леся Кондрашкина. Я тоже всегда готовлю таким свою мирингу. Выходит отлично. Замечательно. Пошли дальше. Марина из Забалькаи. Ирина Улановская. Можно ли сделать, чтобы готовая Миринга была тягучая? Можно ее просто не досушить. Уиллоу пишет Инглиш. Ноу. No. Галина Дудникова. Здравствуйте. Подскажите, какая мощность вашего стационарного миксера? Спасибо. 1000 ватт Райка Мусаева. Рецепт супер, обязательно приготовлю. Спасибо большое, Наталья Шульга супер, я очень довольна, рада, спасибо, Наиля Икс вообще не поняла для чего такие сложности. Ну да, упрощайте, если увидите, что слишком сложно, я я все рецепты упрощаю. И если у меня получается, я потом даже не думаю об этом. То есть там достать все продукты из холодильника, они должны быть обязательно комнатной температуре. У меня на ком у меня в комнате дубак, на кухне дубак. Не может быть у меня масло, не может растаять при комнатной температуре. Просто логически не может, оно растает, потому что на кухне холодно. Поэтому я разогреваю микроволновки. подогреваю, допустим, на. Да? Поэтому меняйте меняйте юлия засадка я ставлю миску железную на кастрюлю с водой да можно так счастье есть спасибо у меня миксер 250 ватт получится надо пробовать надо пробовать так тут ответы у меня все получается ирина счастливая мощность миксера вообще 160 Вт. видите даже получается я вчера делала, не получился, счастье есть, дополняет. Не знаю, что такое, может не мое. Mm -hmm. Так. Молодцы, девочки, друг другу пишите, это хорошо отвечаете. Асият лабазанова. А что за градусник? без контакта? Не обязательно он вам. А всяком разном. Спасибо большое за рецепт. Надо будет тоже попробовать. Да. Уралай, пожалуйста, Симбаева, привет, спасибо большое за рецепт, меня лайк, спасибо за лайки ваши. Олеся Банаровская, доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, цветы для украшения тортов нет, нельзя, это, это не, не крем алена кривоносова здравствуйте. я в печали у меня не уходит стабильная меренга делаю все как показано вроде к выходит конец опадает почему опадает меренга возьмите не добили не добили рано прекратили поэтому даже потом когда вы начнете добавлять краситель она у вас просто расползется как тонкий блин не добили не заварили не заварили а я делаю намного проще пишет только алексей алексик лексикова как показано на видео в тазиках у меня в кастрюльках намного удобнее ну видите да емкость с белками сухая и сразу начинаю сбивать с миксером. Да, меренга может не сбиться, если вы плохо отделили белки от желтки. если у вас грязная миска, если у вас жирная миска, если у вас жирные венчики и все остальное может не получиться. Видите, я видео не готовила. Как такого, просто получилось такое больше живое общение, можно сказать, но в записи. Ну, как вам этот вариант, тоже пишите. Евгений Иванов, ох, и научился с этой швейцарской меренгой. И только когда я увидела в каком-то ролике, как девушка взбивала это на баню бане, от начала до конца, только таким образом у меня получилось отличный отсад. При отсадке не тянулось, при сушке не потрескалось. Здорово. Ищите рецепт, подходящий вам, и готовьте. Алла Казя... Казакова. Большое спасибо. Наталья Дудко, спасибо. Пожалуйста. Так. Угу. Олеся Петюренко Большое спасибо Буду учиться а, Ната Стас Спасибо за вид Димон 63 монеты Отличный рецепт Спасибо большое Хелен Кол Классно получается Дружеский лайчик все, ребят, комментарии закончились, если хотите еще что-то подробнее, переходите, смотрите, читайте, все как бы есть, вот, на вопросы, в принципе, ответила. возможно, еще под этим видео будут какие-то вопросы, я не знаю. Если вам такой формат видео понравился, более-менее, если хотите, можно даже в прямой эфир, там, какие-то вопросы обсудить, именно вот, напрямую, задать то, что вас вот сейчас прям конкретно пипец как вы интересует, ну, возможно, буду знать и что-то расскажу. Планирую что-то снять э, про безе, да, необходимо подготовиться, наверное, потому что что-то затянулось, час, честно 9 Все, спасибо большое вам за комментарии, во-первых, мне материал для работы. И я надеюсь, что на все вопросы ответила, вроде бы на все ответила. Так что, ну, если будут вопросы, пишите, что затянуло. Все. Всем всего самого доброго. Пробуйте, экспериментируйте. Все получится. Всем пока.